уйдем Так, наш. У меня уже тут полковник, пта. Вчера я еще. капец. Вот такой у меня будет на этом сервере. Что-то оружие не взял, -мо. там плег смарт плег смарт у меня уже генерал майор. Тут, короче, я людей играю. Ну, сейчас. Да, Сейчас просто утро, ясное утро. И сейчас людей мало вчера человек 2025 играл на счет вообще личность не правильно конечно и э, там такой ник но его зовут дима, значит, дима главный админ я вот, я админ, я админ. это, это, это может, не смотреть это вообще не говно какая-то атомная армия. Какая-то говняная. Ну, ладно. Дай, дай, дай, дай, Админка тут 100 рублей, или 50 Всё. Обычно привели ей. Да. Хэдшот. Не пересрал. 210 урона. Не надо. Это мне надо 210. Выжимать. Так. О, моя, надо сняли, убери меня, убери меня. Вот народ идет, идет. Все иди, иди. Иди, иди, иди. А, видео не зависит а, а, новости ну, сделал минус 3 это да, да, а, а, ну, уже не надо из бомбан Да вы говноки, Ой, вы блядь. Тут же грация, народ, но если его... всех вот этот дырд то дырд... вот на вот, развитие вот, вот, вот, вот. Парли, быстрите, вам еще надо бомбу с а не кричите, Но когда буду заходить... Бля, что то Дофигово всё равно! Ну ладно, играем! Давай-давай-давай-давай-давай! Опа! Опа! Ай, а а а Двое! Столы, может, сменим, потом надо снорвать. говорит. Fire in the hole, fire Может, ты перейдешь? Ну, так да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, вези сегодня на, на серия первой игры окончена будет много интересных серий подписывайтесь на канал ставьте лайк да и удачи всем Пока.